Bubblegum – это децентрализованная игровая экосистема с собственным токеном BGM, который обеспечивает удобную модель платежей и расчетов между участниками экосистемы Bubblegum. Токен можно использовать для оплаты внутри игры, покупки визитов, игровых вознаграждений и так далее. Токен BGM в сети Binance Smart Chain и для получения токена вы можете использовать кошельки Trust или MetaMask с настроенной сетью Binance Smart Chain. Общее количество токенов составляет 100 миллионов. Всего в айрдропе будет раздано 110 тысяч токенов BGM. Раздача рандомная и 2000 случайно выбранных пользователей получат по 50 ток. И топ 50 поводов разделят между собой 10 тысяч токенов BGM. Окончание айфдропа 29 декабря и раздача токенов на кошельке будет после листинга токена на PancakeSwap. Переходите по ссылкам, выполняйте задачи, вначале присоединяйтесь к телеграм группе, далее переходите на страницу Twitter, нажимаете читать и делаете ретвит с закрепленного поста. Ставите лайк и здесь нажимаете ретвитнуть. После чего присоединяетесь к Discord, выполнив задачи, опускаемся ниже и заполняем форму. В это поле вы вставляете имя пользователя в Telegram, кто вас пригласил. Свое имя пользователя я оставлю внизу в описании под видео. И в конце мы вставляем свой адрес кошелька и нажимаем ⁇ Отправить ⁇ У вас появится вот такое сообщение. Эту форму можно отправить только один раз. Если вы все правильно заполнили, то нажимаете ⁇ Отправить ⁇